Разрешить из глубины аккорда И тоску, и блеск, и благодать. Сколько помнил диаген Лаэрций, Никаким умом не осязать. Только голос из октавы Терций Может без проклятий понимать. Отчего же, укротив гордыню В поисках безумных и слезах, Голос вопиющего в пустыне На слепых качается в лесах.